Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес и с вами я, Бов Наталья. Сегодня открываем новую рубрику «Одеваемся на фитнес-тренировки». Идем в спортмастер. Одеваем маску. Идем вместе. Ассортимент Sportmaster сегодня в принципе радует, есть что выбрать. И первое, что я решила померить, это футболка и лосины фирмы Nike. Футболку я нашла своего размера, я ношу M, но она почему-то тянет по плечам, а внизу, наоборот, широковато. Приятная ткань, красивая расцветка, но не села. Также лосины. Лосины в данный момент стоят 1800 гривен, это со скидкой, первая их цена 2300, лосины в принципе хорошие посадки, есть немного утягивающего эффекта, лосины мне понравились. Второе, что я решила к ним поверить, это майка, тоже Nike. приятная ткань, качественная в принципе, э -э нежная расцветка, но почему-то странный фасон тянет назад. Следующее, что я решила померить, это лосины и футболки фирмы Демикс. В принципе, Демикс сегодня тоже порадовал своим качеством. Конечно, уступает Nike, но тем не менее, футболки вообще очень интересные. Те, кто любит оверсайз, я бы вам посоветовала эти футболки. Одна бредно-розовая, другая в черном цвете. В черном цвете даже мне показалась интересней. Стоимость футболок в данный момент без скидок 800 гривен. Лосины стоят вот в данный момент 1500 в принципе the сегодня меня порадовал еще что я решила померить это Кофта Nike, уже более теплая, также для зала, для спорта. Кофта мне, в принципе, понравилась. Красивый цвет, очень приятная, теплая ткань. Посадка интересная по плечам, красивый вырез рукава. Но очень короткая для меня, я люблю вещи более консервативные. Но для молодежи, почему бы и нет, стоимость данной кофты 1700 гривен. Также решила померить теплую кофту фирмы Демикс, она черного цвета, в принципе сразу она мне понравилась, у нее очень красивый силуэт, она очень хорошо садится по фигуре, по плечам, длина рукава отличная, длина кофты хорошая, хороший капюшон, все на месте, но стоимость кофты 1600 гривен, а качество оставляет желать лучшего. Для разнообразия цвета решила померить лосины и майку также фирмы Demix. Лосины с очень интересными такими вставками, хороший цвет, но качество лосин отвратительное. Маечка, конечно, получше, очень интересный цвет, хороший фасон, садится в принципе тоже хорошо. Стоимость лосин 700 гривен, стоимость майки 560, но странный вырез горловины и этот вырез собирается гармошкой. Еще я решила примерить фирмы Демикс лосины и кофта. Лосины в принципе очень мне понравились, они укороченные, с надписью на левой ноге, посадка хорошая, утяжки минимум, но в принципе лосины неплохие, стоимостью они 800 гривен. Кофта мне очень понравилась. Это М, но почему-то она тянула мне под руками, очень обтягивала на животе. Посмотрите, очень рукав интересный у нее, с вырезом для большого пальца. Также я еще увидела и решила померить маечку, светящуюся, ее нужно естественно носить с топом топ, кстати, очень хороший 600 гривен, идеально садится идеальный по фасону по ткани, топ мне очень понравился топ 600 гривен майка 200 гривен, но дело в том что ткань подобрана, подобрана очень плохая она топорщица она грубая, здесь хочется что-то более легкое, летящее, струящееся задумка неплохая фасон интересный очень интересный крест на спине, но даже 200 гривен из-за ткани я бы не отдала и эту майку вам бы не советовала. Так как мне очень понравилась красная кофта с длинным рукавом фирмы DMX, я попыталась найти что-то другое подобное. Вот я искала в Найке, как вы видите, кофту серого цвета, качество ее, конечно, хорошее, но либо из-за цвета, либо еще, в общем, не впечатлила она меня. Стоимость данной кофты 1400 гривен. Далее я решила померить теплые вещи фирмы Каппа. Первое, что я решила померить, это худи светло-лилового цвета. Очень приятная ткань на ощупь. Кофта достаточно теплая. Имеется капюшон для тех, кто его любит. Посадка по плечам отличная. Длина рукава и длина самой кофты тоже отличная. Можно ходить на прогулки на улицу. Можно в зал на тренировку. Стоимость этой худи 1200 гривен. Но также есть худи. Такого же фасона, но в ярком, насыщенном, сливовом цвете. Ее стоимость 999 гривен. То есть именно на эту темную худи в данный момент есть скидка. Фасон идентичен, ткань такая же. Но ее насыщенный, сливовый, яркий цвет делает ее менее маркой. И поэтому ее цвет и приятная цена не оставили меня равнодушной. В Спортмастере есть еще фирма Филла. Я примерила их кофту. Это голубая кофта, достаточно теплая, тоже для занятий, на молнии с капюшоном. Ее стоимость 1300 гривен. В принципе, неплохая кофта. И еще мне очень понравился свитшот фирмы Капа в черно-белом цвете, как видите, с надписью на груди и с надписью на рукавах. Очень хороший фасон, интересная такая посадка, хорошая ткань, приятная, достаточно теплый свитшот. Его цена 1200 гривен. И еще бы я хотела отметить курточку фирмы Капа. Очень тоже интересный цвет, фасон по качеству отличная. Но она была только в размере L. Я даже не стала примерять, потому что просто утону в ней. Ценника тоже не нашла. К сожалению, не смогу вам озвучить цену. Вот таким у нас получился сегодняшний шопинг, поход в спортмастер. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!